вперёд из песней на задание конечно так, по моему у, у нас сейчас какие-то камеры там что в вот этом связ... да камеры наблюдения камеры наблюдения сейчас для нас ну что ж погнали okay. так рокфорд, рокфорд лаза фига себе мне кажется далековато нам пройдёт Ну, 7 километров. <смех> Погнали. <смех> так, а нам надо... Ага. Вот сюда. Прям Идрич, даже... Дождитесь напарников. О, -о, -о, -о, О смотри! Винсент! То есть, его уволили, а он... А он тут решил. Классно. Блин, ну правильно он делает. <связанным> <сак> <сак> Ух Фига ты, я себе. О -о -о, да что ж такое-то? Они никак не угомонятся. Ну да, этой и Блин, во ну, второй раз ш... так же. Ничего не хочет делать сам. Да ладно, но с другой стороны постоянно какая-то жопа так а где, во, где во, тачка? Во. Она, вот где вон она где-то там угу. поехали Вопрос, как где? так доставай сразу оружие будешь стрелять потому что я буду ее искать я тоже mm -hmm. там оружие конечно возьму как Да. все мы готовы встретить а вот она Нифига себе. В смысле, там Карл какой-то сидит? Э! Есть! Влазь. Все, отлично. Так. Давай. Ить! Нахрен его. Поехали. Ой-ой-ой. Фига Как себе. она крутится. Ага. Вот, вот сразу видно, где Маслкар. Просто на дожде поворачиваешь, такой, О, пошло все к черту. Ядрить, он даже на прямой заносит. Слушай, недалеко мы уехали, ну недалеко. И какой-то странный Челик на светофоре остановился. Он скорее спрятался. Смотри, я знаю, что много времени о том, как остановить в этом Это для меня, но если кто-то это место, эта информация может быть auspicious. Я <laughs> хочу I mean, anyway. Thornton не Окей, ну... Учитывая, как с ним обошлись за все это время, я бы сказал, mm -hmm. что он все правильно делает. И, в принципе, с Даганами надо разобраться в обязательном порядке. Ну что, погнали тогда в игровой клуб, выясним, что у нас дальше по планам. Mm -hmm. Так, как любезно было со стороны угонщика, ну да, появиться. Подожди... А Лестер случайно не подослал этого угонщика? Подослал, однако. Вот козел. Ладно, возвращаемся на базу.